Всем привет, компания Нагазу.ру Продолжаем ставить ГБО Приехал абсолютно новый автомобиль Lada Granta Liftback 2022 год выпуска Двигатель 16-клапанный Монтаж идет полным ходом Машину вот приподняли Форсунки Засверлили Поставили, сейчас покажем Форсунки встали рядом с генератором. Форсунки синенькие. Омвел, джемини. Засверловка была максимально близко к бензиновым форсункам снизу. Под капотом осталось аккумулятор поставить. И, в принципе, все. Блок управления за аккумулятором жестко закреплен. Редуктор. И заправочное устройство. То есть вот так это все выглядит. Просуночки вот там снизу их отсюда не видно будет. Многие сверлят вот здесь, и фрасунки типа вот здесь располагают. Это не есть правильно. Сверлим снизу баллон встал на 80 литров баллон Синома то есть вот он встает в притирочку, там буквально сантиметр остается с одной стороны и с другой баллон на 90 литров теоретически можно поставить, но встанет не вплотную к, спинку, к спинке а немножечко выкатится сюда ближе и багажник еще место скушает если ставить баллон на 90 литров, примерно запас ходов плюс 15 километров, 15-20 километров будет. Кому-то может показаться критично, то есть заправок мало. И ставят ноги 90 литров. Здесь же поставили 80 Машина лифт -бэк. То есть баллон одно целое. Багажник с салоном одно целое запаха быть никакого не должно будет вентиляция все по ГОСТу салон на грантах обычно ставим кнопку на штатную заглушку пустую если есть здесь соответственно есть и вот поставили смотрите какая красота 2022 год выпуска, это вам не 21 <смех> Установка выполнена с учетом субсидии Скидка от, от кого-то там, от Минтранса составила 50% Все кто хочет поставить метан обращайтесь в компанию на газу.ру Теперь Уфа, Челябинск. В этих городах вы можете выполнить установку метан со скидкой. Плюс выдаем всем карту от Газпрома на заправку на 27 тысяч рублей. На данный момент программа поменялась. Теперь можно платить не 50%, а только 30. То есть заправились на 600 рублей, к примеру. 200 рублей у вас списалась с карты и 400 рублей вы сами платили. Раньше было 50 на 50. Если есть вопросы, оставляйте под видео. Всем пока!